и поехали так всем привет дорогие друзья с вами Данил яценко я продолжаю играть на фейке вормикс нуля и сегодня у нас на очереди пост солнечный жрец. Не думал, что так скоро буду его проходить, но вот решился пройти его. Нам потребуется мелкий персонаж в команду. Это очень желательно сделать. И напарнику, и вам добавляем в команду мелкого персонажа. Зомбик. Вот I love you. Кстати, эта страничка Екатерина Кот вы можете добавить в друзья. И если вам нужен мелкий зомбик. Добавляйтесь друзья, будет вам мелкий зомбик Принимаем команду, все, приняли команду Ссылочка на страничку в описании будет Далее нам потребуется взять Синие ракеты, где они, где они, где они Но нужно их купить сначала Да, не хотел я пока что арсенал покупать Но что ж поделать И сразу нам ресурсы позволяют улучшить Сразу улучшаем их Далее нам потребуется красный блок Не помню есть у меня он или нет, но по-моему он был Но если нет, сейчас улучшаю красный блок еще Улучшаем красный блок, отлично, далее Далее мне нужно сделать атакера, у меня так как бронер, мне надо сделать атакера, опять атаки Далее я вот думаю насчет артефактов, далее насчет команды, я вообще не знаю, что мне брать, какую шапку артефакт, вообще без понятия Но вот у меня есть эта каска, защита от меня 20%, знаю как она мне поможет, но блин, защита хоть какая-то нужна Сюда посох черепушки, допустим его И поехали Опять что-то у меня случилось с микрофоном во время записи, и он неисправен был, Потом приходится мне заново озвучивать все это дело, весь этот бой. Да уж, неприятная ситуация, но пытаюсь озвучить заново. Вот. Первый ход поставил атомку, и накидываю минки своим основным персонажем. Ухожу вправо, потом поймете почему. Даю сменку, беру экстренный, и кидаю газ центральному неофиту. Нужно максимально быстро забить вот этих э, левых неофитов, а правого оставить пока. Вот. Второй ход, накидываем минки. Тоже надо уйти вправо, дать сменку. Не забыть про атомку поставить на центрального неофита, чтобы она зауронила его. И надо кинуть блок именно вот таким способом, для того чтобы блок скинул левого неофита, на минке, чтобы его убить максимально быстро вот, сейчас он ходит, солнечный жрец он начинает уронить при помощи инферно и сейчас, так как мы встали мелким персом последним, э где атомка моя, атомка по идее заденет, его. иногда он прикрывается очень часто, но сейчас он не прикрылся как видите, от атомки от моей атомку нужно выше, как можно ставить, вот и вот, э он упал на минке зауронился, атомка летит, уронит его мы улетаем этим персом туда за карту, чтобы нас не убили эти вот точечные атаки. Да, конечно же, газ кидать надо, как всегда. И... Атомка прилетела на центрального неофита, очень сильно зауронила его, и можно его забить за один ход. Да, это был немножко косяк Но ничего страшного, как бы 8 хп можно бариком добить потом <св> Она думала, что Добьется при помощи заморозки Но не смогла Вот, и Потом при помощи барика добивает Вот, начинает опять уронить нас Что очень плохо, сейчас я Буду ходить я должен буду заюзать перевязку, по-моему Я не узал ее еще И уже как-то Дать блок, наверное. Этот босс очень шаровой. И тут главное правильно вставать. Чтобы он не зажимал. Я уже показывал, как он может делать. Просто зажимает своим щитом и убивает персонажа. Поэтому нужно, чтобы он откидывал. Когда телепортируется на открытое пространство персонажа, вот таки дай блокиратор. Беру шапку от обратно зачем-то. Кстати, шапка хорошая достаточно. Сказал, что она плохая, но для этого босса сойдет. Э, шахтерская каска сойдет для этого босса. холду есть, защита от э, огня есть большая. В принципе, подходит этот, эта шапка. А вот артефакт слабенький у меня, но все же вытащили как-то. Вот, лазерный луч. Сейчас я не знаю, что буду делать. Не помню я уже, что я сделал там. По-моему, да, он просто луч все. Если не ошибаюсь, я просто даю Луч. А, нет, я сейчас не хожу, он ходит. Вот он ходит. Все. Сейчас, короче. Я даю мачту. Даю якорь, и даю лазерный луч. Да. Вправо становится не тот, кто первый ходит, а кто второй ходит. Вот. Так как я хожу первый, я не стою туда вправо, на край. У него остается очень мало ХП. И при помощи авиков и мачты добиваем спокойно сейчас его. Главное, чтобы не было никакой шары. А то, что очень босс с Все, что угодно может произойти на этом боссе. Никогда не расслабляйтесь. вот Нужно ожидать от чего чего угодно от него. Именно от этого босса. арчистский воин довольно легче босс, чем этот. Паучиха легче, чем этот босс. Ну, не знаю... Если натренироваться, проходить его каждый день, то, в принципе, несложно. А вот когда проходишь иногда, вот так редко, кажется, что босс очень сложный. Вот, я как-то проходил его каждый день давно. И вот, он начинает отталкиваться от моего персонажа и идет туда к охранникам. Уворот сработал, но я все равно пойду на стойку давать, по-моему. Да, я пойду без риска, аккуратненько дам на стойку. Вот беру шапочку с уроном к авиаударам, с сетцем, чтобы авики больше сняли. Хотя тут и так без этого можно пройти уже без шапки. Но все же я не стал рисковать. Я пошел делать все грамотно. Настойку дал так, чтобы не задел меня он. Пошел обратно туда и дал авики. И очень много снял авиками. Единственная проблема, что он, он может как в раз оказаться... Рядом с персоном и убить его Вот, я даже не получил почти что урона Но все-таки получил в конце да. И у него осталось очень мало хп И авиками добиваем спокойно Правда я уже не выживаю Потому что у меня 55 хп останется У меня добьет спокойно с помощью точечных своих атак Вот, вот убили его Сейчас осталось только добить этого неофита последнего, но сделать это уже будет легко. Хотя хп маловато уже. Нужно избегать этих точечных атак, иначе если не избегать, то можно и проиграть. Можно еще проиграть спокойно, просто надо избегать этих атак. Тп фриз, чтобы хп было побольше. Дальше идут напал. Тут я камеру не повернул туда. Вот эти точечные атаки выпускает постоянно. Он их, он их может минуту две выпускать. Главное их избегать. Он берет токсины еще зачем-то, перевязку. Вот это очень плохо на самом деле. Прям вот в конце боя. И еще сейчас пытаются попасть. И смотрите, что он делает. Смотрите. Он мог утопить реально... Вот видите, о чем я говорил? От этого босса можно ожидать чего угодно. Да и вообще от Вормикса можно что угодно ожидать. Не только от него. Но именно от этого босса реально вот. Он, он... очень висячий, этот босс. Там еще перчик стоит. Он еще в наглую пытается против перчика попасть. <laughs> да уж. Ну вот теперь все. Метеориты пойдут, вороты пойдут у него, но у него осталось очень мало ХП, все, тут уже он никак не, не это, не выиграет нас. Все, сейчас идет на наковальня, наковальня пошла, и теперь главное выжить, задача выжить, ну, в принципе, тут легко выжить, ну, такое прохождение, дорогие друзья. Да, следующий босс будет Арктический Воин. Вот такое прохождение, дорогие друзья. Следующий босс будет Арктический Воин. Увидимся на нем уже.